Здравствуйте, уважаемые коллеги. Александр Сергеевич Пушкин, есть одно стихотворение, он еще в лицее его написал. Там ну, был и есть такой фонтан, сидит печальная девушка, разбитый кувшин, из разбитого кувшина у нее течет вода. И он ну, стих написал "Я урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. И что там нам сидит, праздный, держа черепок. Урна написал, да? Вот тогда урна была с полезным содержанием, с водой, но дева ее разбила. А сейчас какие урны бывают? Погребальные, мусорные самые страшные избирательные слово изменило свое значение вот так уважаемые коллеги в городе ульяновске в симбирске стоит памятник самый наверное необычный в мире букве памятник букве йо Букву «Ё» в русский алфавит ввел Николай Карамзин, он уроженец города Симбирска, знаменитый историк. Правда, сейчас о нем поговорим, что он был самый главный фальсификатор российской истории, предворный историк. Ну, не будем его судить с этой темой. Но он поступил достаточно правильно. Да? Есть уже звуки такие «Ё», «О», и он сделал две точки. Значит, буква «Ё» ввел в русский алфавит. Если его очень долго уродовали, древний русский алфавит, то Петровский еще, был было 49 букв, 7 на 7, матрица. И звуки, и тонкости, значит, они что-то имели в виду. Но Петр упростил, и буквы выбросил. После октябрьской революции убрали ять, брали твердый знак, изменили написание, и вот, получается, может, не так уж сильно выражается. И вот как так машинально букву ее считают необязательной в алфавите. Не? Она на компьютерной клавиатуре загнана туда, в правый верхний угол, рядом со скейпом. И так часто пишут, не считаясь с этим это не совсем правильно. Даже бывает, что и это серьезные вещи с этим связаны. Вот я в Москве однажды там был на лекции профессор-женщина-филолог. Она говорила, как ну, за мою карьеру, пожалуй, раз пять приходилось выступать в суде экспертом по вопросам наследства. То есть почему? Ну, скажем, человек по фамилии Дегтярев с буквой «Ё» в паспорте. Буква «Ё» поставлена, да? А какой-нибудь его племянник, потомок в торопях написали «Дегтярев». Дегтярев читается, да? Но без точек. Дегтярев. И в суде по делу наследства. Да? Старший умер, младший претендует на наследство. Говорит, а вы другой, вы дегтярев. И он вот, пять раз уступал с экспертизой, что в русском языке допускается как бы не использовать букву «йо», а читается так. Тогда лучше все-таки использовать. Черт, Карамзин, говоря, старался, что ли? Шар, в литературной газете Юрий Михайлович Поляков, главный редактор, он всегда подчеркивает. В литературной газете всегда ставится буква «йо» во всех материалах, там, где она нужна по правилам русского языка. Лучше все-таки использовать. Вот мы так все упрощаем, язык тоже уже приметизируется. Хотя хоть букву ее сохраним. Знаете, коллеги, еще раз хочу повторить, синий раз я повторял, не только здесь, в классах, в студенческих аудиториях, когда вот пытливый даже школьник. Не говорю, какой-нибудь там разгильдяй, тупица, там, двоечник. Либо школьник может спросить, спрашивали у меня часто других педагогов. «Ну вот я поступаю, в КГУ, в КАИ, ну вот я знаю ЕГЭ сдавать, какие мне науки нужны, ну я технарь, да, или физик, там, программист, ну зачем биология? Ну так общий свет, там у рыбы есть хвост, там, у лошади четыре ноги, зачем ее учить?» И он начинает говорить, что ну, надо же быть развитым человеком, как нельзя, нельзя же не знать истории, там, биологии, ну и можно, живут люди, ничего не зная. Вот. Тут другой вопрос. Цель любой деятельности уходит за, за ее пределы. То есть смотреть надо в будущее. То есть зачем надо учиться в школе всем предметам? Потому что через лет 20 твои дети тоже пойдут в школу. Ты будешь тоже вдохновенно врать, что учиться надо хорошо, отлично, как я. такой а, а, аттестат потерялся. До третьего класса ребенок верит на слово. И вы еще помните таблицу умножения. А вот потом усложняются предметы у него, он просит что-то помочь, прочитать там, разобраться в параграфе. А вы не в зуб ногой, ни в биологии, мама, не строчки из Пушкина наизусть. Все, закрывайте воспитательную лавочку. Вы тоже не учились в школе, а еще вы уговариваете ребенка. Вот для этого надо учиться в школе, сколько будет у вас детей, столько раз вы закончите школу. Уважаемые коллеги, ну вот в литературе, ну, есть, конечно, классическая литература, литературы, современные, есть хорошие писатели. Ну и до сих пор такой штамп, что ли, применяют плохие писатели. Когда они хотят подчеркнуть, ну скажем, вот ну бабушка вот такой персонаж, да, она из деревни или в деревне, жизни не знают городской, не деревенской, просто пишут в клавиатуре. Они вставляют такие слова, что бабушка так говорит: Энто тирот, вот, он, эфто, ты, ты, ты, ты, ты знаешь, вот по еле, ребята, вот даже самые пожилые современные бабушки. У них у всех советское образование, у них 10 классов, как минимум. Никто так не говорит уже, даже в деревне. Ну, может, местный диалект, какой-то выговор, но никто не говорит этих вот искаженных слов, каких древних, старинных, там, так далее. Это плохие писатели пытаются так приблизиться к народу или показать персонаж, который, да. И, да, в интернете, где угодно, в журналистских штампах так вот есть. вот, Как обсуждают бабушки у подъезда, всегда встречаю анекдот, да, что бабушка у подъезда сидят, вот, девушка прошла, значит, проститутка, мальчик прошел, значит, наркоман. Ребят, вы видели бабушку подъезда в Казани когда-нибудь? Современные бабушки, и мне когда Они еще работают, они сидят в одноклассниках, они нянчатся с внуками. Ну, их есть чем заниматься, они не сидят у подъездов. Найдите такой двор в Казани, где вот бабушки сидят, целыми днями и разговаривают. Нету. Опять же, журналистский штам, бабушки в подъезд. Вот. Но на днях я ездил в Леногорск к нам, лекции читать. И вот вечером в гостиницу выглядываю, да, и, знаете, вот чувство такое вот непонятное какое-то, что со мной вот. И теплая, да? ну Кто-то детство вернулся. И вот я смотрю, потом, потом, там действительно сидят бабушки у подъездов, а девчонки во дворе играют в мячик. Не гаджеты фиговые смотрят, а в мячик играют. Как в моем детстве? Значит, так провинция этой темы хороша, что сохраняешь от распада личность. Вот такое, оказывается, у нас сохранилось, существует. Это и проблем тоже много, да. В Леонгорске вами, нет ничего для молодежи. И кинотеатры, ни ночных клубов, в приходится ездить, мало работы. Нефтяники уезжают в ахтовый методом, в Сибирь, в Тюменскую область. Город как-то так, вроде нефтяной, но не очень хорошо себя чувствует. А вот атмосфера нашего детства, оказывается, сохранилась. Вот такое бывает. Вот По сравнению с временами нашего детства, юности, юности, очень изменилось содержание научно-технического творчества. А у него вообще довольно мало популярно. основном да? сидят в, ком в компьютерах, в игрушки играют дети. Ну, а нашего времени, это же была исследовательская работа. Очень тонкая, кропотливая, все это строить, проводить разные профиля. Сейчас авиандеризм, это вот из потолочных панелей пенопластов клепают самолетик примитивный, китайская микросхемы, китайский моторчик, аккумуляторчик. И вот он радиоуправляемый, летает там, в зале, на улице. Вот. Но сейчас такая мощная струя пошла в техническом творчестве, это роботы. Причем роботы Лего. Чаще они опять же, из готовых деталей, изделий. Ну, что-то немножко в программировании роботов там можно еще творить. Может, какие-то узлы разрабатывать. Ну, и скажу, что это массовые, но ну, довольно серьезное это направление, это развиваться. Ну, что забавно. Я бы не сказал, что здесь особого творчества нет. Отлично, да, для рукоделия. Ну, собирание из блоков. Ну, сейчас таких специалистов точно готовят. Но само слово «робот» вообще философия, если хотите, роботов. Да? Робот – это слово чешское. Чешский писатель придумал именно работник, то есть да? универсальные роботы. И вот в нашей фантастике нашего детства роботам большое внимание уделялось. Они в будущем нам всегда были. Как кто-то пошутил, говорят, я думал, что в 21 веке мы полетим на Марс, вокруг будут одни сплошные роботы. А на самом деле мы изобрели палку для селфи и втулку туалетной бумаги, которая смывается. Какие ожидания, и что получилось. Да? Так вот, э, вот, в традиции той фантастики 60-х, 50-х годов, 1941 год. Айзек Азимов, американский писатель, написал рассказ «Карусель». Там такой сюжет, что астронавты на, на Меркурии находятся, у них какая-то поломка, им нужно было ведро жидкого лития. и Они роботу дают команду, принеси ведро лития. И он пошел и пропал. Ждут, ждут, не возвращаются, сами пошли туда. И там сильно озерцолетие круглое, расплавленное. Да? И этот робот кругами ходит вокруг него. То есть приказ есть набрать ведролетие, да? но в нем программа, ты не должен себя погубить, это опасно. И вот он выбрал безопасное такое расстояние и бесконечно выполнял такую команду нейтральную. И вот в этом рассказе Айзек Азимов сформулировал три закона робототехники. Значит, первый так звучит. Робот своим действием или бездействием не может причинить вред человеку. Никак. Он должен быть запрограммирован так, что у него мозг взорвется даже одной мысли, что человека можно повредить, тем более получить приказ убить человека. Как это запрограммировать в современном роботе на уровне 0 единицы? Робот убийца. Ну, беспилотник тоже, робот убийца. А из Дим говорил, робот не может причинить никакого вреда человеку. Второй закон. Робот должен э, выполнять любые приказы человека, если они не противоречат первому закону. Любые приказы, но кроме приказа причинить вред другому человеку. И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первому и второму закону. В последнюю очередь робот себя может сохранять, сберегать, но он должен не вредить человеку и выполнять любые приказы человека. Вот над этим вот сейчас надо задуматься, а не только как из лего собрать робота и пусть он бегает на колесиках. Как это запрограммировать? В 1941 году я это уже предусматривал. Мы до сих пор не пришли к этой мысли, как это сделать, чтобы робот не стал убийцей человечества. Наверное, уже сейчас делают люди, которые компьютеры, роботы, клонируют даже людей в секретных лабораториях. наиграемся Вот сюда бы надо устремить энергию и интеллект нашей молодежи. Кстати, коллеги, продолжим разговор о казанских улицах. Мне просто вспомнилось, ну, когда я был студентом еще в нашей группе, один парень, ну, постоянно опаздывал на занятия. Ну, и транспорт не очень ходил. Он всегда оправдывался с тем, говорит, ну, я же на Голубятниково живу. Улица Голубятников считалась страшной глушью окраины Казани. И вот он жаловался, что он не успевает приехать на занятия, потому что транспорт плохо ходит, рано приходится выезжать там и так далее. Есть такая улица Голубятникова, там один из очень странных перекрестков Казани. Там он такой не четырехсторонний, а пятисторонний там по стрелке налево уходят машины с, с восстания на улице Голубятникова. Опять же вопрос, а кто он такой был, почему нет таблички. А это был Николай Голубятников, начальник уголовного розыска Казани еще в 20-х годах прошлого столетия. Ну, в одной из операций, при задержании преступников, а был страшный бандитизм тогда, ну, его убили. Вот в память о нем была на, названа эта улица. Не вопрос, да? Почему хотя бы казанская милиция не с тем, чтобы мемориальную доску, если уж мэрии не до этого, установить на улице, которая назначена в честь их коллеги, можно сказать, основателя казанской милиции? Начальник уголовного розыска Казани 20-х годов Николай Глубятников. До свидания.